Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». В сегодняшнем видео подписчик нашего канала, гуляя по берегу реки, увидел браконьерские сети. Зная о том, что я являюсь общественным инспектором Одесского рыбыханного патруля, отправил мне коротенькое вот это видео и схему расположения этих сетей. Буквально через час инспектор Одесского рыбыханного патруля уже был на месте и успешно снял эти сети. Как это было, можете посмотреть на видео. Ну и сразу хочу сказать большое спасибо этому инспектору за его оперативность в выходной день. Нашли мы одну сеть. Сеть. Сейчас я с миллиметров. Сейчас посмотрим, что... Как они А рыбы нету, да? Сейчас достанем и посмотрим. Видите, сетка стоит с краю до краю. Родили вес канала. Но она без грузил. Она под верхом. Вот грузики. А, есть, есть. Видите? Маленькие ага, ага. Игру за О, рыба идет О, Рыба идет Живая выпускай. Какую меня. рыбу ловят браконьеры? Пускай Пусть плавает Растет еще так Еще одна Это белый амур ну а что, молча, вы можете раскладывать полиции, инспекции на камеру. Кто про здесь в строительском, вы знаете? Я. А, я преподаватель. Здесь. В школе, нет. Я первый противник. Просто на крючок. Я сетки не люблю. Так, вот, нашли еще одну сетку то же самое в районе бетонного моста с селе Троицком. сейчас посмотрим что это на сетка. вот я на дремен тянется сетка китайского гребництва Здесь и я 36 Тянем, посмотрим А нормально видно звук. звук достает Это сетки тоже Стас Лобек Видите? Пока живой Опускаем в воду Станем дальше а вот и наша щука Да, вот идет в воду это у нас пустера. Все тоже. Так, где есть? Будем искать третью сетку. Это, а, конечно, третью сетку. Это, а, конечно, рыбы побольше. Рыба чучка Пусть да. Сюда щеку он маленький. О, а там дальше. Сейчас что... будем смотреть. То есть, вернее. Друзья, этим видео я хотел бы сказать, чтобы вы тоже были неравнодушными к таким беззакониям на реке. И если вы видите браконьерские сети или браконьеров, обязательно сообщали на горячую линию рыбархатных патрулей тех областей, в которых вы находитесь. Всем удачи, всего хорошего, встретимся на рыбалке. Пока.